в ней намек и усвоил свой урок mm. было больно в заперти этот ужас не изнести mm. словно сотня страшных глаз прям из тьмы смотрит на вас mm. да уж Да Сынок, открывай. Каска прячется в домик. Судя по виду, витать где гномик. Вот и сказочки, ты конец. Ты все дослушал, ты молодец.